Вот, мы идем смотреть медведей. Так. Сейчас мы увидим медведей. Вон медведи ждут нас. Они даже не спят. Иди, туда, Национальный фон, природный фон, парк. Вот там вот животные дети. А вот он идет, красавчик. Поздороваться фон, с нами красавчики. пришел. Хорошенький. Залежь нельзя кормить. Ой, как он лапкой взял. Ну, один раз не помешает. Благодарный. Головкой помахал. Наверное. Сейчас телефон съест, тоже ешь покажи зубки зубки нам покажи им тут хорошо чем жалеть им тут и витаминчики дают и укольчики покушать глюкоску мордочку сфоткают медвежью а второй идет красавчик Хорошо мне, скажи. Смотрите, вот вот, видите, Это Одна Надо по имени-отчеству. так не хочет. Как Я Красивенький. Язычок показал. Здесь медведи, которые снимались с фильмов. А, да? Вот это он? <свят> нет, нет, есть, я, к не помню, но Ну он, да, да. Артисты медведи. <свят> <свят> Язычком, <так. свят> и и медведи. да. И <свят> это медведь на реабилитации. Прикольно. Сейчас он нам покажет. А ну, покажи нам. <смех> <смех> Йога-медведь. Миша. Хлеб переваривает. <смех> Говорит, водки не дали, один хлебушек. классный. Послушай, какой он сел. Классный, сын, сел так интересно. <смех> да, отравлю. Красавчик, красавчик. Лоснючий, да, вообще? <связывается> ага. 220, 220. По Позирует тогда всем. Да, да <связывается> Казка. Вокруг снега тут медведь сидит. Это так живут медведи. Своерка. Чтобы люди не кормили, не подходили. И кормят специальными кормами. Вот. Таблички не годуваты. Он сейчас еще рыженького посмотрим. Ой, как он красиво лежит. Голову не на снег положила, а на лапку. Сказочный Мишка. За, за, за Слушай, ну Смотри, Смотри, как... А голову на лапку положил. Не на снег, голый, да? Прикольно. Один глаз. Один глаз. Один глаз. Один глаз. Идем да. Пойдем других смотреть. Еще. Медведь смотрит на нас, или мы на медведя. Идем смотреть других. Мишка идет навстречу. Люди фоткаются, а медведь на них смотрит. Ну, какой медведь красивый опять. тут много. А в лапке ему холодно? Поднимает лапки? Имя правильное дал. Парахид с смотрим дальше где медведи внизу у них идеальный лес смотри какой лес туда хороший ну да, они аж просто... туда ходят да что для них красота вон мишечка сидит а здесь он уже черный там был бурый да светлый ага. а это такой темно-темный они на шкуру меняют а вон еще один вдалеке я этого сниму. Что-то ему дали кушать, смотри, ясно. Да это Ёлочку? Ага. Ой! Ребилитационный центр для бурого медведя на территории Национального природного парка Синевер. Стелс. Юрий, Юрий, 380. Потапыч. Потапыч, да. а Вот смотрите, Потапыч. раньше тварина утримывалась у там красиво. кто э, его властник? Добровельно виддав. Наверное, как собачку купил. Они потом ложатся в спячку. Там он им еды набросали. Морковки, яблочек. А там что, медведяная площадка? Ага, она тут играет. Детская площадка. Они что, сами собаками? Ну да, чем дальше даму рассказать, а тебе уже тут уже таких сон не чувствуют. Это вот мы водны на водой и А эти те чего гуляют, а эти закрыты, здесь плохо сейчас. На карантине не надо. Прививают лечим, кормят. А они сами выходят туда, да? Нет. Пока раз А, там закрыто, да? Пока привыкнут. В общем, они уже выздоровели, вы поняли, да? Да. Здорово. Да. Ой, дерутся. Какая интересность. Или целуются. О, представление. Так, ребята, пошли пойдем, пойдем. Пошли. пойдем. Это редкая вещь, надо посмотреть. Война. Мирная драка, да? Это вообще шутка. Специально там готовили. Да. Да. Да? Да. У меня тоже так И, -то было. Странно, я думала, это мужик. Может, это мальчики, девочка? <свеч> смотри, смотри, как они вместе стоят, прикольно. Надоели мы им. Шо, Отвернулись попы и ушли. Рядышко пошли красиво. Прижались друг к дружке. О, повторение. Он такой этот, типа, ладно, О, смотри, там какой-то цвет другой. Нет, он не белый, но бурый. Ну, давай, давай, еще чуть-чуть. Игра медведя. А он рыженький к нему подходит. Сейчас он вам сделает. О, большие стали на лапы. Смотри, какие интересные. так мы вернулись вы за нами скучали мы вернулись а те медленные пандочки такие ленивцы сейчас скинет его смотри Близь, да нет. да нет, сюда иди, я Сейчас Такие, гля, забалживаешь. Так, борется, ты шоколад. в зоопарке не увидишь. Нет. Потом свобода вон какая Иди куда. Гуляй на а рыжий вокруг обошел, да, да, не да, буду да, трогать хочу. его. Да. Умный в гору не пойдет, да? А, да подожди, Умный гору да. обойдет. Дети ближе, то нам плохо видно. Идут, смотри. Послушные такие. Смотри, какие красавцы. Такие халеные, да? Зубки такие нам показывают. Сказка. А там увеличить можно. <связывающие> о! О! А морды такие наглые. <связывающие> меньше, меньше. Маленькие эти, да. Это, бура, это, вот это мое владение, чего вы пришли сюда, да? Серьезно, а этот как позируют глазки строит. Иди к нам, иди, маленький. Сейчас ЦАП за телефон и съем вас, красавчик. Красавчик, ну, этот красавчик. красавчик. Ну, посмотри. Да, побегали. он победил. Да. Лапы здоровые, смотри а тот, тот какие. Задирака, задирака. Все, посмотрели на меня, я пошел дальше. Второй идет. Я тоже хочу показаться поближе. И я красавчик, и чего я хуже. А думаешь, да, да, девочки так писают. <свят> <свят> а сейчас тут <свят> <свят> Хорошие мишки, да? Ухоженные такие. А вот это какое рыженькое идет И сторониться как-то чуть-чуть Ой, те сейчас драться будут люди это другие, другая порода, наверное, между собой. И рычат. Зачем? Да, это смотри морду, как скребет. О, сколько их много, смотри. Пришла стайка, да? Три таких, три таких. А те рычат друг Почему? на друга, посмотри. Дыбом 233. стали. Красивая да. такая шерсть. Медвежья <с шерсть. Теплая, наверное. Классная. Это мы были в ребиталяционном центре. Синиверском. Смотрели медведь. Ну это я тебе скажу лучше, чем повлины эти могли. Не, медведь это классно. Это здорово. Этих, Последний день путешествия по Карпатам мне очень понравилось. А -а -а. Снег был, елки были, озеро было. Лошади Горячие были. источники были. Лошади были. Что Потом эти... было? страусы были. А в корзинах мы сидели, плавились, как они называются? Чаны были. Чанах мы были, источники были, опрыжки на были. Все очень понравилось, здорово. Всем удачи, всем пока. Приезжайте в Карпаты, отдохнете на все сто процентов. Пока.